Привет, друзья! С вами свежий выпуск вашего очередного сериала. И за кадром осталась пошлая шутка, которая смешила Станислава. Видите, он сидит улыбается. Привет. А, Все-таки чувство юмора качается, как-никак. А, как дела, Станислав? Как прошла твоя неделя? Все отлично. Все супер. Блин, Что ну еще? ты по, по какой теме? Да, Расскажи, вернее спроси тему, я тебе скажу. Просто много всего произошло. А... Сейчас вот у нас в гостях Паша, мой первый заказчик. Можно посмотреть его. Да, серьезно? Да. Тот самый. Хочешь? Тот самый Паша. Он сидит, смотрит. Ну-ка, зайди. Привет. Он привет, не слышит? Привет. Павел, привет. Пониже спустись. А, ну так, если да. <laughs> Все, он, он привет, мы, Павел. Мы пока, да, рассказываем. Он слушает, а с ним обсуждаем интересная у него очень интересная тема не для эфира. Угу. Ну ладно, хорошо. Слушай, а как вот скажи: есть в дизайнерском Архитектурно-дизайнерском бизнесе Какие-то типа горячие месяцы, холодные Вот сейчас чего для тебя? Вообще традиционно все хотят въехать на Новый год В декабре достаточно много всего И начинают всегда в, в марте, я думаю И на 1 сентября очень хотят все въехать вот. ну, В общем весна такая горячая И начало зимы то есть тоже ну Вообще все время есть заказы Нет какой-то сезонности, если ты про это Угу, я понял. Скорее, вот больше есть, хотят хорошо. зафиналить э, к какому-то сроку. Вот это да. Угу, я понял. Слушай, у меня еще есть свой вопрос. А у тебя бывает такое, что у тебя приходит клиент и говорит, Станислав, слушай, вот ты можешь прям прийти на середину проекта, потому что у нас все разваливается, все плохо. Ты можешь перехватить чуть-чуть. Бывает проект? такое, да, бывает. Ну, обычно мы такое не берем, потому что мы всегда говорим, можем зачеркнуть и все начать заново, потому что ну, угу. так э, очень сложно делать. Чаще всего, если там что-то не срослось, то оно не просто так не срослось, а не срослось, потому что все не так. Угу. Ну, Ясно. Поэтому, да. ну, то есть, типа, если ты придешь, то ты все старое выкинешь и сделаешь с нуля? Ну, чаще всего да. Потому что начинается там с планировки все. Очень редко, ну, планировка там 90% наверное, успеха, да, чаще всего в ней проблемы заключаются. там Надо ломать, переделывать. Ну, вот сейчас у нас в маленькой Италии у нас здесь еще один дом. Человек купил его готовый. И там уже кто-то сделал стяжку, штукатурки, стены построил, все, в общем, сделал, приходится все ломать, потому что это уже никуда не годится, не подходит, там, несовременно, и, очень странная планировка. Сейчас состратили угу. почти 200 тысяч, чтобы просто тупо вынести все, что было сделано, разломали и выкинуть. Ясно, я понял. Ну, у вас в богатых людей свои причуды. Ну, а как еще, если я ты понял. покупаешь, ты же не будешь экономить 200 тысяч, там стоимость двух айфонов, да, чтобы потом всю жизнь жить в какой-то непонятной теме. Да правда. Слушай, знаешь, у японцев еще так, я люблю Японию, туда частенько езжу, в Японский японски даже немножко говорю, но это сейчас я немножко выпендрился. Ну вот, а у них, когда они дом покупают какой-то, они тут же его сносят и строят новый. А Для ты уже рассказывал, да? Бы... Да, блин. Да, вот, да, видишь, что земля там памяти дешевая, нет. да. Я даже тебе отвечал, что на рублевке то же самое. Ну в Японии интересная тема, я тоже хотел съездить, конечно, прикольно. Если еще одна вот байка я про Японию стал, есть, давай. <hablando> я старик, короче. Все понятно. А знаешь, так надо что там с кем-то сидишь, сидишь, и он как бы рассказывает там по второму, по третьему разу. Да, как дед, вот как дедушка, знаешь, он там типа дед, хватит, я слышал уже. Так вот, я 45 м под рикстагом, дед, все, хватит. Кто его налил вот сегодня, деду, не больше. Слушай, есть немножко читательских вопросов, Давай. раз у тебя приятные гости, у меня немного вопросов, поэтому мы сегодня быстрее закончим, как стоматолог сейчас веду. Смотри, спросили, Станислав, вы рассказывали о том, что презентуете клиенту вместе с проектом красочную книгу, а как вы это печатаете, кто все это верстает? Что за книгу? Это, наверное, альбом имеется в виду, альбом технического задания? Скорее всего, это альбом технического задания, кто верстает. У нас есть готовый шаблон. Мы специально тратили, наверное, 150 тысяч примерно я тратил на то, чтобы создать такой шаблон. Для чего? Для того, чтобы он был сделан ну, классно, качественно. И, соответственно, ты туда скидываешь все картиночки, там невозможно ни влево, ни вправо, поэтому все дизайнеры, даже не являясь графическим дизайнером, все это составляют. Мы называем это альбом концепции, и эта концепция, как бы она показывает работу, он стоит 20% бюджета, ну как бы видно, что человек подготовился. Да, имеет смысл тут вложиться, потому что на основе этого альбома потом делается и дизайн, и визуализация, и вообще все. Если потом там клиент сказал, я там этого не заказывал, ну, собственно, там будет все описано, если будет там конфликт mm -hmm. какой-то вдруг, или там недопонимание, то есть задача этого альбома, она двоякая. С одной стороны, там, ну, конфликт и манипуляции избежать, с другой стороны, как бы понять, что то, что ты заказываешь, оно действительно здесь. Поэтому имеет mm -hmm. смысл туда вкладываться, стоит такой альбом в производстве 1020-2025, что, в принципе, ну, нормально. И да, его стоит делать. 15 тысяч стоит изготовление, самое физическое, и примерно 10-15 также стоит работа дизайнера, который подберет референс и все соединит. Да, это, uh -huh. это одно из самых лучших вещей, которые мы внедрили, и которые вот я придумал, за которые тоже я горжусь очень сильно. Потому что, как только мы это сделали, стали согласовывать очень быстро, с первого раза. Паша я делал 4 варианта салона красоты, вот, и уже измучился. Я понял. Тогда не было у меня такого альбома, я тогда не знал. И потом в итоге, короче, я не мог согласовать. И это самое мы сделали из журнала какого-то. В общем, я сделал дизайн. Паша потом говорит: Вот, смотри. Помнишь? Он говорит: ты что-то с чужого журнала сделал. Я говорю, ну, уже другого не мог придумать, я три Вдохновился, нужно говорить, правильно? Референс. Как-то так и сказал, да. Но ничего, я нормально, еще кстати, знаешь, он отработал и работает, наверное, до сих пор. В Берлине вот есть всякие архитектурные студии, которые занимаются дизайном в том числе, и у них есть у всех фишка, они все, когда клиенту презентуют, например, дом, они делают такой макет дома из какого-то папье-маше, я не знаю, и то есть это прям обязательно нужно, чтобы клиент посмотрел, покрутил вот эту штуку в руках А потом они все ставят в студии на, на полке, у них все заставлено такими штуками Ну классно, да, макеты Чем больше ты взаимодействуешь или клиент, тем лучше Потому уж никто не хочет платить за какие-то там виртуальные, на iPad давай покручу Да ты с Pinterest, ты с накачал, а если у тебя макет угу. или если у тебя там какие-нибудь виртуальные очки, ты походить можешь То есть это все на эмоции рассчитано угу. Ну нормально, это как продающий презентации, это хорошо работает я понял. Хорошо, спасибо. Поддерживаем. Второй вопрос. Да. Стас, а у тебя есть какие-то фишки или секреты, связанные с переговорами? Поделишься? Да, есть. Ну как секреты фишки. Просто я научился один раз, понял, как это работает, занимался персонально с очень хорошим специалистом. Ну как не занимался, я ему помогал книгу писать, а он мне там давал советы. И пока я писал книгу, я все это понял, систематизировал и применял. Вот. Поэтому, mm -hmm. ну да, да. Какие что а спрашивают? Какую-нибудь фишку рассказать? Ну, фишку же она не просто так, то есть я тебе либо систему сейчас все расскажу. А в целом там достаточно просто, тебе нужно всегда понимать задачи кто, того, кто, кто перед тобой, и твои минимальные возможные там, на что ты можешь минимально спуститься на переговорах. И дальше ты просто ведешь mm -hmm. переговоры, опираясь на то, что тебе надо, и то, что ему надо, объясняя, спрашивая, позиция. Ну, Книгу можно почитать, наверное, типа «Искусство войны» или что-то там, это все описано. Я не читал сам, но, скорее всего, я слышал, просто что там примерно такое. Задавай mm -hmm, какой-то конкретный понял. вопрос, я тебе как бы отвечу сразу же. Потому ну, это не мой вопрос, иначе... но я но, как бы да. понял, я бы его скорее уточнил сам. Слушай, а вот бывали, был ли, бывали ли ситуации, когда твой клиент, либо партнер, ну, другая сторона, был прям опытным переговорщиком, это прям чувствовалось? Да, конечно, это самое лучшее, да. Один раз э, я записался к коллеге, вот, э, Человек, с которым мы работали, в общем, они продавали, упаковывали, продавали бизнеса. Вот, он мне позвонил и говорю, здравствуйте, я вот вам звоню, потому что вы очень сильно похожи практически зеркально с человеком, которого я знаю, то есть вообще практически копия. Я говорю, вы типа близнецы. Вот, ну так поржали, посмеялись, в принципе, нормально. Вот, он говорит, нет, я просто тем же самым занимаюсь. Ну, поговорили, да, он был очень опытный и он говорит, давайте, слушайте, у тебя какие-то вопросы если есть, давайте я просто помогу. Ну, я ему какие-то задал, то, что меня интересовали, он мне ответил. Братский, да? Да, да, да, да, вот именно так. То есть это самое лучшее да когда все друг дугу понимают всем все ясно и все супер я у него кстати я книга понял. есть а потом книгу по купил, еще не прочитал хорошо что напомнил купил книгу а не прочитал да, если так делаю кстати а как еще просто складируешь их потом люди тебя гости приходят видят я много книг значит да, умный да, так, да. Да. но я электронный начал вообще ты? лошара блин слушай электронную да не торганешь это проблема но, может, ну, я отблагодарить так все... хотел, потому что если он мне помог, посоветовал, да, то всегда можно uh -huh. книгу купить. Вот. Где моя книга? Это уже где мой продукт-плейсмент? Кто хочет, кому нравятся наши передачи, можете купить книгу, и вам полезно, и автору приятно. А сколько, сколько тиражей ты уже реализовал? Два. Ну, как тиражей, у нас тираж там 2000 экземпляров. Ну, вот, в принципе, должны... Ну, скоро будем следующий выпускать, сейчас он заканчивается. Слушай, два тиража твоих книг продать, это можно квартиру череповца купить. Можно. Так что. А можно не покупать, это будет самым правильным решением. Это правда, да, как человек, у которого есть квартира череповца, я считаю… Так, что а так ты почему я не продал? А Слушай, не знаю, она там, мама ее сдает, ну, то есть, получает какие-то деньги с этого. Богу, я бы, Я, на самом деле, бы еще одну купил маме бы, чтобы на пенсии. Короче, была бы, а, у нее был бизнес по аренде квартир. Ты бы лучше книгу написал, и на книге бы она больше заработала, чем Началось, вот на... опять этот инфо-цыган, прямо с, с кибермедведем практически. Да. А, да. я не дам тебя себя хмурить, я уже человек привитый, можно сказать, как спутником. Я бахнулся, поэтому я... На твои действия меня не действует. Да-да. Мама вопрос вопросов. В минимальной да, комплектации. Так бы мог порадовать. Ну, угу, понятно. Ой, слушай, <с хватит <с капать <с на совесть. Станислав, вам предлагают менторство за долю в компании. Вы бы согласились на такое? Да нет, какая-то фигня, по-моему. Зачем это надо? Ну, то есть, долю в компании, которая не работает, ну, наверное, ну, то есть смысл какой, не очень понятно. Вообще неясная тема. Ну, как, смотри, я бы согласился на какое-то выгодное предложение. Меня вот часто спрашивают, давайте в какое-то партнерство входить. Я говорю, давайте, а в чем суть партнерства? А Чаще всего оно заключается в том, что давай вместе придумываем какую-то схему. И типа я еще сделаю, я еще рекламу дам, а, и типа, а зачем мне это надо? И вот какую-то долю получишь от какой-то чужой компании, моей, как то документально. Вообще, все это человек не продумал, он хочет, чтобы я это продумывал. И куча вопросов, которые он еще не умеет, не знает. Ну, то есть какая-то, скорее всего, фигня. То есть я бы никогда в жизни сам не пригласил кого-то в свою компанию там, как ментором за долю, я бы скорее купил консультацию, если ты как бы уверен в себе и в своей компании, тебе выгоднее просто тупо заплатить человеку за консультацию 15, 20, mm -hmm. там, 100, 150 тысяч, ну сколько надо заплатил, либо пригласил его там, как ну, работать, там, как коучинг например. Тебе это выгоднее будет. Зачем тебе долю отдавать? Заплатим 500 тысяч и все, а потом сам миллионы mm -hmm. заработаешь, зачем тебе делиться? Непонятная схема. Возьми в банке, mm -hmm. в банке дешевле, ну как бы кредит взять. Хорошо, Я у тебя возьму, если мне потребуется. Что? На очередную камеру. Должу у тебя денег в очередной раз. Я... Если не потребуется, на очередную камеру. Я тебе с удовольствием, да? Ты заработать можешь, мне кажется. Мне кажется, Прекрасно. ты создаешь впечатление человека, который в состоянии заработать. О, Это прям, это, слушай, это самый крутой комплимент за последние 15 лет примерно. Ну, вот. Для этого мне сказали, что я умный. Вот Умная фигня, да. Нам, да деньги можешь принимать. Если соберешься. Да. Как банкомат. да. Так, эм, еще такой вопрос. Скажите, Станислав, какой максимум развития студии дизайна интерьера? 100 дизайнеров в штате, офисы по всему миру, комплекс работ от коврика до высотного строительства. Каков потолок или емкость нашей ниши? Ну, безгранична, в принципе. Я слушаю, не давай, давай за... нормально отвечать, ну правда, ну ты расслабился, что безграничный, но. Ну, значит, э, ну подожди, а что, чем, чем не нормальный ответ? Ты можешь, Тебе э, ну... никто не мешает по всей э, даже не в стране, а по всему миру продавать дизайн? Почему нет? Кто тебе мешает? Ну, ну, блин, слушай, это такой абстрактный ответ, ну правда, ты знаешь как. Какой вопрос, вам какой ответ ну, Подожди, а что ты хочешь сказать? Нет, ну хорошо, давай я так отвечу Что вот вам в вашем городе только вот, только вот 20 клиентов Больше нельзя брать Ну что, я, я не понимаю ты, Давай так, ну, что да, ограничивает странный, не что, мой. что ограничивает, я не понимаю Схему, по которой mm. ты можешь работать в любом городе, в любой стране, я вижу. Ты просто даешь рекламу, ты показываешь продукт, если его покупают, то ты делаешь там, дизайн. И в чем в проблема? Я не вижу там 0 проблем. Ты знаешь такой типа вопрос, а вот скажите, а, а сколько вот мне, я не знаю, там блюд или там сколько мне количество там, вина можно попробовать? Ну сколько хочешь, сколько только попробуешь. Сколько у тебя будет бутылок, только и попробуешь разных. Ну. Чем, огр... ну, Чем ну, ограничено ну, Мой ну... дегустационный этот самый портфель да, да ничем не ограничен. Ой, слушай, вот это, кстати, вот очень опасно Когда в Мишленовский ресторан пойдешь Берешь винный пейринг, а там, допустим, 11 блюд 11 сет из 11 смен И каждому льют винище Ну вот. да вот. А в, к некоторым людям например, там в Тим Рауи Оно разделяется на три и у каждому по бокалу Ставят на стол и в итоге ты к половине ужина Ты уже наклюкался ну, Это же самый вот. кайф, наклюкался вообще, в Мишленовском есть. ресторане да, да, и такой, блин, ребята, можно поменьше лить, я уже, правда, не могу. Они такие, нет, это нужно, вот водочки вам еще, можжевеловый. Да. Такой, ё, нет. Не, нормально. А, Но если это, как, если как заплатил, понимаю, сколько там, евро 200, там, сколько, 300 ты платишь, что будь до конца. Сколько стоит? Это правда, собраться да. нужно, да, и пить, я На согласен. как последний раз. Стас, слушай, а вот, например, расскажи немножко про свою студию. Почему ты, например, не выходишь там, на европейский рынок? У тебя есть проекты в Америке, даже я помню, есть. был, а вот, почему да. это не масштабируется? Да это масштабируется, просто я туда фокус внимания не направляю. У меня нет там, задачи именно студию развивать, мне комфортно. У меня студия нужна для проверки гипотез и для того, чтобы это все работало. То есть у меня там, небольшой штат компания, и мы вот как бы этим занимаемся тем, чем нам интересно, интересными проектами. У меня больше фокус на другом. У меня исследования, mm -hmm. написание книг, создание, документация. И я больше хочу сейчас, вот чем я заинтересован, это создание системы по созданию компаний. То есть я, mm -hmm. у меня есть система по созданию системных компаний чужими руками. То есть мне вот это больше интересно делать. Вот. Соответственно, uh -huh. когда я это сейчас доделаю, мне выгоднее взять менеджеров, объяснить им, как это делается и за долю в компании примерно вот как раз за 20% от прибыли ну, вот. я буду развивать. Но я буду не только свою компанию развивать, я разобью ее на разные стили, на разные направления, возьму нужное количество менеджеров. Сейчас все упирается в количество менеджмента. Потому что я не, своими руками full time не хочу делать, full тайм я занят другим. А чужими руками не могу до конца, потому что нужна система, как это делать. То есть сейчас, когда я систему досоздаю, она работает. То есть она у меня работает, я ее тестировал. Вот. Я, mm -hmm. в общем, очень как бы фундамент строю детальный, а потом ну, как бы стартую. И еще у меня концепция yeah, такая, что не надо одну какую-то тему растить, там, супер. Мне выгоднее, знаешь, там много-много-много разных и ну как бы получается лучше там, 100 компаний по 100 тысяч, чем одну там, многомиллионную. Mm -hmm. То есть я правильно понимаю, что твоя студия – это типа лаборатория каких-то твоих идей? Ну, в принципе, да. Ну, она как? Она работает, я не трачу, понимаешь, вот, допустим, что сейчас. Чтобы ее растить, нужно рекламу давать, нужно… Вкладывать нужно для этого, чтобы кто-то этим занимался, кто-то менеджментом должен этого заниматься, должен быть продажник, какие-то штаты растить, бухгалтерия, зарплаты и все остальное. Вот. А так сейчас я один, ко мне заказы приходят, потому что там видео это посмотрят, подумают, ой, что-то нормально. Потом позайдут на сайт, посмотрят. То есть у меня очень низкие расходы и очень высокая рентабельность. Если я буду растить все это дело больше, то у меня будет много дополнительного шума вокруг, то есть время потребуется больше, а доходы будут те же. А зачем, если, mm -hmm. ну, то есть зачем мне свое время драгоценное убирать на это? Непонятно. Если я была понял. бы цель, окей, но цели, как бы такой пока нет. Ну, в общем, я другим сейчас занят, и мне нравится тем, чем я занимаюсь. Я думаю, что как бы, развив свою студию, я повлияю там на, ну, там на сколько, на 100 человек, например, да, там за 10 лет. Создам там дизайн или еще что-то. А создав систему, я там на тысячи или даже на миллиона повлияю. Это вот какой чем... человек, да? Ну слушай, к вопросу, чем ограничена ну, как бы область влияния бизнес, тем, как бы на, на скольких людей ты можешь повлиять. Там, создав систему по книге, допустим, которую мы сделали, я могу на тысячи людей. Вот у меня же книга, ее же купили там, 2000 человек, не просто так. Это профессионал, профессиональная литература, по 3000 за книгу. То есть по-любому уже влияние минимум, даже если кто-то не прочитал, минимум тысяча человек по ней как будут работать. Потом еще кому-то передадут. Это уже очень круто. Слушай, а чего так... тебе это влияние? Оно греет тебя или как? Ты же... Или это просто доставляешь удовольствие? Ну да, мне нравится. То есть кому-то нравится смотреть, как вот он ресторан создал, а мне нравится, как я создал систему, и она влияет на там, сотни людей, что они тоже создают свои студии, то есть это, как бы, это приятно. Ну и второе, uh -huh. то, что это в целом деньги приносит, помимо того, что я распространяю свою как бы, концепцию, те люди, которые читают, понимают, что я как бы соображаю и приходят ко мне по разным вопросам на обучение, на проекты, заказывают, ну, то есть, то есть это как бы такая, как бы и реклама, и удовольствие. Uh -huh. Uh -huh. Это вместо I прямой understand. рекламы, вот, это как бы вопрос, я вкладываю больше в систему, нежели в Google и Facebook на рекламу. Я понял. Слушай, а отдай а мне долю в нашем совместном видео продак, как бы наши 20%, мне кажется, должен иметь с доходов, которые ну, ты получишь этого видео. Да, а как ты доходы отследишь? Ну, мы попросим, если вы пришли с этого видео и стали клиентом Станислава, то скажете какое-нибудь волшебное слово, и тогда Сергей Красавчик скажете, и тогда слушал 20% от мне. Над этим можно подумать, но нужно какой-то конкретный план, предложение, систему отслеживания, ну, как бы, вот этого все. Потому что также я могу тебе сказать тоже, Сергей, если кто-то видео посмотрит и увидит, что там ты редактурой занимаешься. Ну, я готов, пожалуйста. Вот, да. Нужно какое-то, как бы, не предложение, а систему создать. Если ты создашь, мы ее рассмотрим, и договоримся. Я думаю, я только за. Давай. Договорились, Слушай, прекрасно. Я... Мы его Друзья, даже можем... вы... в прямом эфире. Я как бы плюс и минус вот. могу сказать, да, давай. Вот. Если ты напишешь... Почему нет? Да, давай. А мы, кстати, можем в следующем видео и... разобрать, вот будет маленький да, бизнес да, Станислава Да, да. В Можем в прямом эфире создать, нем. потому что Прикрасно. есть ряд вопросов, да, которые позволяют, ну, как бы тебе эту тему расширять, я только за. Потому что кто чем Сейчас занимается. я маме позвоню, говорю, мама, слушай, мама, у меня бизнес, мама, да. я с москвичом открыл бизнес. Единственный -то момент, живет, только котельный. квартиру надо твою это самое продать, чтобы в рекламу вложить. Да, продавай квартиру, вкладываем в бизнес со Станиславом. Да, да, все, да. Все, спасибо. Спасибо. Короче, на карточку скоро скинет. Вот, Не, давай, интересная Парочек идея, спит, я за любую движуху, почему нет. Прекрасно, прекрасно. Блин, хорошо, слушай, а вот у меня на самом деле вопросы от читателей кончились, у меня еще парочка своих Бан. есть. Я тут, у меня есть знакомый предприниматель в Москве, он Ты занимается видишь, бизнесом. вдвоем в Беленьком. Чего? Вдвоем да, в Беленьком. Да, да. Это ты на меня повлиял, Сошлось. я, кстати, купил себе кучу белых рубашек, теперь Все. ношу. Это, кстати, повышает чек, серьезно. Люди видят, что ты, ты не абсос какой-то, ты нормальный человек. Вот, и поэтому платят. Вот, слушай, мой вопрос. У меня есть приятель в Санкт-Петербурге, у него IT-бизнес, ну такой, средний, 100 человек. Занимается там разработкой. Вот, И мы с ним поговорим, он пытается расширяться. Uh -huh. Вот, и мы с ним поговорили, и он говорит, я хочу до 200 человек довести размер бизнеса. Я говорю, да классно тебе, там у тебя и доход два раза вырастут. Он говорит, хрен тебе, доходы вырастут на треть на самом деле. Uh -huh. Если компания будет там в 400 человек, то в два раза вырастут относительно 100. Ну, uh -huh. то есть, типа, нелинейно растут доходы, когда у тебя количество людей больше. Вот у uh -huh. тебя также? Uh -huh. Нет. Это зависит от организационной структуры. Когда у тебя узкое горлышко, как бы в одном месте, то да, ты чем больше, тем больше. В моей структуре, как я, допустим, делаю, у меня я могу безгранично брать, потому что у меня суть работы компании или команды это не то, что вот все в одно место идут. А mm -hmm. у меня дизайнер плюс ведущий специалист ведущий дизайнер плюс менеджер и вот это вот mm -hmm. два человека я их могу хоть тысячи взять почему потому что связующее звено это система по которой они работают единственное что мне нужно будет сделать это обеспечить их количеством заказов а это другая система mm -hmm. которая также обеспечивается то есть это зависит от структуры есть структуры как бы горизонтально есть там вертикально я не знаю как у него сделано если у него mm -hmm. так что он типа 100 взял и короче где-то у него там затык потому что должно расти ну, примерно, сколько человек, столько... ну, вот, вот смотри, у меня дизайнер есть. Дизайнер, которому я заказ отдаю, он 50% себе забирает условно, 50% компаний оставляется, то есть, если ты два дизайнера, то, соответственно, получается в два раза больше, если 10, угу. то еще, и узкое там, где он не может, где у него деньги теряются. Скорее всего, у него теряется на офисе, на каком нибудь там бухгалтерии, на налогах, еще на чем-то, на зарплате. Как это минимизировать? на постоянных расходах, я имею в виду Минимизировать очень uh -huh. просто. Там офис ты онлайн выводишь, второе – менеджеров убираешь, у тебя система остается, в которой они сами знают, что делать. И зарплатный фонд, допустим, ты предлагаешь ИП, ну, им организовать, либо самозанятых. То есть надо по-другому uh -huh. просто организовать, и тогда будет нормально. Потом ты встроишь финансовую модель, и у тебя сходится Это все делается не перестройка компании, которая у него работает, я бы ее не трогал. Я бы ее либо продал вообще полностью. Если она работает и новую бы заново построил? В принципе, продать все компании uh -huh. всегда выгоднее. Переупаковать бизнес, и продать это всегда классно. Вот. А, либо. Слушай, uh -huh. а, погоди секунду, а вот сколько стоит студия Станислава Орехова? Сколько ты ее продал? Миллионов десять я думаю. 10 всего? Да, да ладно. Да. да. Я могу купить студию Станислава Варин. Ну давай, квартиру в Шифффце, конечно. И ипотеку еще возьму. И... Да, но это немало. Это будет клон, потому что ты же не можешь взять мою имя. Я эти систему отгружу и научу тебя в ней работать в такой же. Вот. Поэтому, например... Ну, это так. входит в 10 миллионов рублей или нет? Да. То есть, типа, что я за. Вот я, например, такое согласен, вот тебе 10 миллионов, что, ага. что я получу? За ну, смотри, у меня такого предложения нет, я тебе примерно сказал ту сумму, да, да, да, в который... которую можно начать разговор. У меня есть предложение там. Ну, смотри, у меня есть предложения, какие: за 300 тысяч мы делаем вместе с тобой студию, то есть ты свое адаптируешь, я тебе помогаю. За миллион двести эти документы организационные помогаю внедрить как бы ну, внутреннюю организацию, отдела производства сделать. Uh -huh. За 3 миллиона примерно еще там, помогаю настроить продажи, привлечения. Uh -huh. вот за 10, соответственно, я, мы уже можем говорить о том, что в каком-то более плотном партнерстве, если ты, допустим, инвестор, и у тебя нет людей, кто будет делать. Мы uh -huh. говорим, наши дизайнеры помогут, то есть ты заказы приводи, наши дизайнеры помогут тебе ну, все это организовать. Плюс мы тебе дадим портфолио, ну, наше портфолио в качестве uh -huh. Ну не то, что это вы делали, а в том, что ты можешь презентовать это. К примеру, если ты... А это этично вообще? Как да, этично. Сейчас подходе. объясню, как. Смотри, как это работает, что допустим, ты... Э... У тебя есть знакомые какие-нибудь там арабские шейхи. Вот. И ты хочешь им предложить. Они тебе говорят, давай замутим какую-нибудь дизайн-студию. А ты как бы куда деться, ты вообще ничего не понимаешь. Ты приходишь ко мне, говоришь, мне нужно там портфолио, материалы, еще что-то. Я буду там тебя продвигать, буду говорить, что это моя студия, например, да, и на меня работают. То есть мне же не сложно. Я скажу, что пусть он в этих буклетах с моими работами идет к шейхам и говорит, что вам буду делать вот эти ребята, ну то есть мои, я их найму. То есть получается мы будем mm -hmm. наемными э, этими самыми дизайнерами в его компании. Вот примерно так. Mm -hmm. И он не называет, единственное, что это студия Станислава Орехова, он называет это там, не знаю, там Иванов и партнеры. Пожалуйста. Mm -hmm. Mm -hmm. Это нормальная схема абсолютно ну, рабочая. И так делают, когда крупные IT-компании продают, там дают на собственником деньги, да, но этапами. Он должен, там, допустим, за год или а, за да, два, да. работая там внутри, довести до каких-то показателей. Угу. Вот. И это не эксклюзив. Если эксклюзив, то это, там, наверное, больше какие-то суммы имеет смысл. там, Может быть, не знаю, 50 миллионов. Я не считал, честно говоря, пока это не планировал. Потому что мне выгоднее, даже 50 это мало, зачем? Я могу 5 таких студий сделать 5 разными людям, которые хотят 5 разным шейхам в разных странах продавать. То есть это уже более интересно. И к вопросу, типа чем рынок ограничен, да ничем, потому что ты можешь продавать не только дизайн, ты можешь переупаковывать это в создание студии и продавать это уже дальше. То есть это как бы уметь просто надо делать и заниматься. Разложил, этим. разложил, слушай, прям Конечно. приятно. На 50 миллионов рублей можно еще один или два этажа в доме отстроить? Ну, в этом, наверное, нет уже. Можно новое построить. Ну, можно да, землю купить. Там да, там 20 как, как с компанией. 30 миллионов там земля стоит, можно вот покупать. Рекомендую. Я понял. Слушай, интересная штука на самом деле с портфолио, что ты показываешь портфолио, говоришь, что ты наймешь этих ребят. Да, Мне кажется, чем войти, так тоже это делают. Я слышал похожие модели. Отличная тема, да. И ты никого не обманываешь, говоришь, вот я с партнерами. И самое главное, мы-то это сделаем. То есть одно дело ты просто украл с интернета, я видел очень часто мои картинки где-то там в интернете. Ну, окей, украл, ты пришел к шейхам, да, и тебе говорят, ну, давай делай, а делать ты не можешь, и все, и там голову с плеч, или как там у них принято. Вот. так ты пришел ко мне, и я за каждую работу отвечаю, и, собственно, мы сделаем точно так же, как мы сделали. Классно. У меня, кстати, была студентка, она дипломный проект писала, она взяла статью в журнале, переписала ее все, поменяла там Алексея на Петра, там двух детей на трех детей, ну, короче, типа, рерать сделала, и приносит статью, она прям очень хорошая статья, я такой, вау, офигеть, неужели я так человека мог научить, прям так статьи делать? Она говорит, да, я сама написала, вот я ей говорю, пять, прям 5 с плюсом. А потом mm -hmm. мне другой студент пишет, он говорит, Сергей, смотри, я на Тиньков журнал зашел, там такая же статья, вообще такая же, просто имена другие. Ну, ну да. то есть типа, ну вот, ну, окей, получил на пятерку, а дальше чего? Она а, придет, а на тему заказчику? другую взяла или нет? Не-не, та же тема, там, как, эм, сколько стоит нанять няню там для двух? Если бы она на другую тему взяла, то пятерка была бы заслужена, потому что перенос какой-то темы с одной на другую, это очень классно. То есть ты даже можешь рекламу подсматривать. У нас тут фитнес-клуб, допустим, висит, говорит, там я каждый месяц, у них новая реклама, я каждый месяц проезжаю там, на автомобиле и смотрю, вдохновляюсь. И все, периодипы. ты должен покупать абонементы, не ходить, знаешь, как полагается. А я уже ее, покупал и не ходил, да. И чем, знаешь, все забавное, что они купили... продают больше абонементов, чем у них емкость зала Ну потому что не понимают, что половина людей просто не будет ходить Не, я ходил на самом деле, потом просто в Таиланд уехали Мне нравилась, прям классная тема Я понял да. Блин, хорошо Слушай, на самом деле у меня вопросов больше нету А последний вопрос от себя задам Давай И на этом закончим Оставлю тебя на дне своим первым заказчиком а, Слушай, смотри, вот такая ситуация мы частично ее уже затрагивали в наших разговорах. Вот есть клиент. Клиент просит, допустим, сайт переписать. Ты пишешь сайт, а он просит, прям показывает на твой текст, говорит, давай заменим. Вот здесь, вот твой текст, напишем молодая, динамично развивающаяся компания. Uh -huh. Вот здесь напишем, мы оказываем полный спектр услуг. А вот здесь напишем, мы ценим ваше время, чтобы вы быстрее до нас дозвонились, введите телефон, через 15 минут призвоним вам. Так. Ну, то есть, прям ухудшают текст заметно, так делают прям, как в 2000-е делали, вот прям такой плохой продающий текст хотят. Mm -hmm. Вот, как бы ты лично в такой ситуации разруливал, как бы ты доказывал клиенту, что ему это не нужно, на самом деле? Ну, а откуда ты знаешь, что ему это не нужно? Ну, это, это справедливо, но просто ты же сам понимаешь, что, ну, то есть, зачем тогда ухудшать сайт? Блин, сейчас я странно сказал, сейчас попробую сформулировать. Есть гипотеза, что клиент находится в плену стереотипов, он просто не знает как. Он смотрит на какие-то трешовые примеры, какие-то дурацкие сайтов инфобизнеса какого-то в интернете, фиг знает что. И думает, что они работают, воплощают... ему так же надо. Но он к тебе же пришел писать сайт, так? Да. Ну, ты можешь сказать, слушай, дружище, как бы я сделал? Я бы сказал вот так. Да, да, да, в я в просто. В принципе, прошу. у меня точно также, там бывает, там, в дизайне мы что-то делаем. Я говорю, Смотри. Ты как бы меня нанял. В данном случае я как бы не там сумасшедший художник, а ну по сути мы выполняем то, что ты хочешь. И uh -huh. если ты нас нанял, ну как бы странно, что ты просишь нас что-то там свое делать. Это с одной стороны. То есть послушай наше мнение профессиональное, да, то есть как, как надо. Вот. Но заказчик все равно ты. И решать тебе. Если ты скажешь, uh -huh. что так написать, вопросов нет. Я как бы тебе напишу, как ты хочешь, но как бы без проблем. Авторство условно снимается. Это будет твое авторство и твоя ответственность. Вот. Может быть, действительно, его клиенты так и будут покупать. Ну, типа заказчик платит, пляшем в костюме бобра на Красной площади, грубо говоря. Да, абсолютно верно. Просто ты... Ну, эм, как ты делаешь? Ты должен убедиться, что он тебя услышал. Ты должен сказать примерно следующее, что смотрите, я считаю... Не, ну, это... Плохо это не будет работать, и я так бы никогда не сделал, и вам бы не советовал. Но как бы, мы все равно договором связаны, я по договору должен тебе сделать так, как ты хочешь, и там, пожалуйста, мы можем сделать, но как бы, я против этого. Все, и сделать ему. Если он действительно uh -huh. это услышал и это понял, ну сделай и забудь про него, и все. Какая разница? Хороший совет. А, я, иначе, кстати, а иначе что стар... ты будешь делать? Да. Иначе ты будешь с ним спорить больше, там, чем бы новый заказ делал. Тебе-то это зачем? И не, спорить с заказчиком это прям очень плохое И дело. Значит, Особенно пожалуйста. я видел, как другие редакторы там книгу Ильяхова показывают, мол, типа, Ильяхов говорит, так нельзя писать. Да какой, блин, заказчик скажет, блин, мне дело, что там Ильяхов говорит. Да, конечно. У меня есть с своей стороны совет, как я иногда поступаю в таких ситуациях. Я, я приношу заказчику два примера. Один Пример. Часто в моем случае раньше выступал бортовой журнал Аэрофлота. Mm. Заказчик хочет типа дорого-богатый и солидный. Я говорю, смотри, как в журнале Аэрофлота пишут. Там не пишут молодая динамично разваливающаяся компания. Тут пишут тут вот попроще, ну как бы серьезнее, взрослее. А с другой стороны приношу другой пример. Вот какого-то такого дурацкого сайта а-ля инвестиции 78, Кавказ, что-нибудь там, регион. Приношу и говорю, смотри, вот, вот, ты, вот у тебя так, такой же текст будет, какой у этих ребят, ты хочешь такой же быть, как они. Заказчик говорит, не-не-не, вот давай как у Аэрофлота. Я говорю, ну, тогда все договорились, значит, пишем по человечески. Ну, смотри, первое, что я тебе скажу, это лишняя работа. А второе, ну, ты бы меня не убедил, бы сказал. Приведи мне, пожалуйста, Сергей. Вот все хорошо, да, вижу, что тут как-то колхозно, а тут нет, но мне же нужно не как колхозно, как нет, а где цифр больше. И откуда ты знаешь, что плохие тексты инфобизнесменов продают хуже, чем хорошие там Илья условного? <laughs> вот данных нет. Это но все это правда. Да, и если ты вступаешь на путь какой-то доказательной темы или там предложений, то возникает вопрос, ну, а давай дальше тогда будем до конца все это дело предлагать. Вот, поэтому то, что ты, как бы, делаешь, и опять, потом опять же ответственность на тебя. Сергей, это ты меня показал, переубедил, а вот у меня, значит, там, да, у меня теперь не продается. Примерно так. Нет, слушай, здесь вопрос не в этом, а просто в ощущении текста. Ну это как, не знаю, как если бы человек хотел, например, только денег бы заработать побольше, он бы, наверное, наркотиками бы торговал. Я если бы тебе хотел просто я бы дурацкий свитер насил. Смотри, в этом случае я бы тебе рекомендовал тоже альбом делать такой большой, то есть и там бы был такой опрос, типа, каким тоном вы хотите общаться заранее, чтобы не писать вообще не то. И это можно отсечь всех не тех заказчиков в самом начале, то есть какого стиля вы хотите. То есть условно, mm -hmm. вот так делать, так нет. Ты можешь один раз делать, как Аэрофлот я там делаю, а как там промкомпания не делаю. И все, у тебя как бы на этапе они фильтрации еще отсеются. О, кстати, я сейчас напоследок расскажу историю, но это мы сегодня закончим. Давай. Я раньше работал с таким человеком, мы зовут Медиа-менеджер московский. вот И к нему приходят заказчики за то, что называется сервисный дизайн. Он как бы проектирует сервисы. Он считает, что ему нет разницы сделать дизайн буклета или дизайн завода. Ну, то есть это одним, одной системой, по сути, решается. Uh -huh. И в часть этой системы – это опрос о клиенте, чего он хочет. Он приводит клиента, стоит такая доска бумажная, и он пишет слова, как бы пары слов. Например, спокойный, дерзкий. Потом он пишет современный, классический. Потом он пишет, к примеру, смешной, серьезный. Ну, вот пару пары как бы антонимов. Ценность. И заказчику в руки uh -huh. дает маркер и говорит, а вот теперь поставь, как бы, да. где, в какую сторону ты хочешь. Uh -huh. Заказчик смотрит на это и ставит посредине везде. Uh -huh. а, ну, как бы, что-то и несерьезное, и не смешное надо. Uh -huh. И да. в принципе, говорит, все понятно, отлично, вот теперь я понимаю. Делает фотку, клиент уходит, он вот это рвет нахрен. Он говорит, ребята, делаем, как нам надо, короче, вот, потому что... Клиенту это такая фишка, что м, она такая фейковая, это регулятор, который ничего не регулирует. Тебе, как бы он просто дает клиенту возможность поучаствовать в процессе. Ну, а согласен, потом же он через больницу уже если, не вспомнит, куда он эту галочку Если Это если какой-то менеджер там, который вообще ничего не понимает, если бы ко мне пришли, я бы серьезно бы к этому относится. Это к вопросу, если он работает с тупыми менеджерами, которым вообще пофигу, тогда да. Если там собственник, который за развитие бизнеса, ну как бы он как минимум задаст вопрос, к чему это, нужно ли это, зачем это, ну я бы задал. Uh -huh. Убедился бы, что мы делал правильное упражнение, что это будет использовано, а потом бы он пришел и сделал как нужно, я бы сказал, так, секундочку, я тоже сфоткаю во-первых, и через месяц, когда бы он пришел, сказал, слушай, дружище, а ты как бы что-то спрашивал тогда, что ты мне там лапшу на уши вешал, я тебе заказывал серьезное, а ты мне с юмором, извините. То есть это говорит, какой, это говорит это а? говорит о уровне его зака ну, как заказчиков и как он к ним относится, ну мне кажется, то есть это немножко uh -huh. тоже странновато. Слушай, вот эта тема а. очень интересная, она есть, я сейчас эту методику просто делаю тоже, она называется, с, когда ты по ценностям делаешь, есть круг такой ценности, там Шварц и Рокича, вот они использовали <гум> эту историю, и вот то, что ты сейчас говорил, это типа вот в какую сторону вот эти вот все таблички, но а, почему это важно использовать, потому что м, ты это используешь как раз-таки, я как раз наоборот за это использование, и считаю, что это <гум> важно, особенно в личном бренде, в компании они стремятся <гум> все охватить, то есть, как бы, с, наверное, с этой точки зрения, компания, она. Там много разных продуктов, и каждый продукт какой-то может быть эко-продукт, какой-то может быть там более. Рискованный, да, какой-то более консервативный mm -hmm. Да, там как банки разные вот эти вот пакеты В этом случае, да, если у тебя большая суперкорпорация Но если ты личный бренд, у тебя по-любому Есть, либо там ты смешной Да, либо ты консервативный, либо ты умный Либо ты там а, Общительный, да, какие-то такие вещи Разные, и там как раз этот круг очень можно Использовать, и я вот рекомендую, наверное Все-таки с этим ознакомиться, скоро я выложу Я сейчас доготавливаю эту тему Вот, и ее использовать Как ТЗ, и как, ну я вообще понял. в целом Хорошая штука Договорились, ждем. Uh -huh. Ну что, на этом у меня все вопросы. Я сейчас боюсь, какую-нибудь еще историю расскажу. Ты еще с кем не подцапаешься, а ты мне да еще я ни с кем не подцапался, вот, это ты как при, бы навешиваешь при при берегу на следующий раз. А ты это хитрый а, жук, ты знаешь, как, как, как это хочешь? Как бы а, раз... А, разжечь, разжечь, вот. Ну, Разжигатель. Ну, почему бы нет, разжевелить тебя, как потыкать палочкой в гнездо. Вот как раз. А где, где? Потыкай, да, потыкай. Я ж, эм... ответил все равно. я сейчас я сейчас сейчас ребята слушать я сейчас аккуратненько сведу станислав гнев станислава к финалу и Гнил? на мы не закончим нет нет я только за не я люблю знаешь что еще дискуссия очень тоже важна на самом деле потому что я вот больше всего люблю какие такие вот вопросы приезжаешь куда-то выступать все там кивают все классно понятно потом нифига не делают вот один раз в Краснодаре, что ли, был какой-то мужик, профессор или кто-то такой. Вот. Говорит, я вот все послушал, послушал. Говорит, я хочу вопрос задать, поднимает руку. И вот начинает. Так говорит, у меня список вопросов, и говорит, вот 10 пунктов, где я не, со, ну, не согласен. И начинает. И вот это вот самое интересное. Потому что согласны, как бы, ну да, все логично, нормально. А человек, как бы, заморочился, у него другая точка зрения, он готов ее обосновать. И он, как бы, задает этот вопрос. И в этой дискуссии, когда я отвечаю, самое интересное возникает. Сейчас Отлично, провечая и... налью. Прекрасно. Я тоже выпил, но, но к сожалению, работа, работа не дает. Так, ну что, бизнес-план, давай, чтобы не отрываться, я тебя тоже как бы возьму за эти самые. Давай, давай, давай. Ответственность твою прокачаю. Значит, мы сегодня поговорили о том, что ты хочешь сделать бизнес-план по продвижению наших встреч и канала, если они интересны, как ты планируешь зарабатывать с этой темы и ну, создать какую-то методичку. Мы ее разберем. И посмотрим, как из этого сделать какой-то бизнес, в котором ты Говорились. получишь как бы, тоже долю. Я заберу это в качестве домашки. Давай, да. В неделю увидимся и как раз продолжим. Друзья, напоминаю, что любые вопросы для Станислава адресуйте мне. Мой контакт вы найдете, собственно, собака Король в Телеграме, по крайней мере, находитесь без проблем. Либо оставляйте комментарии под записью в канале Станислава Орехова. Мы с вами увидимся через неделю. Станислав, пока не пей очень много вина, хотя оно полезно для печени, но все-таки не очень много. Сейчас я напишу личинку бизнес-плана, ты просмотришь, а там и решим. Пока мне нечего тебе Давай, Отдыхай. Напишите, получится ли у нас чего нибудь сделает ли Сергей. Мы голосовалку сделаем в канале, вот а, как давай. раз можно ставить деньги даже, наверное, Да, кстати, Сергей пишет у нас как приглашенный редактор в канале, вот всякие интересные постики, видео и картиночки с юморком, это вот больше вот от него, вот поэтому... Пригла <смех> <смех> приглашенный автор, значит, ты меня еще собственность канала не отобрал. Погоди, <смех> я удалю тебе канал, будешь знать. Шучу, шучу, нет, не удалю ничего. А -а спасибо, друзья. Все. Спасибо, Станислав. Увидимся с вами через неделю. Оставляйте комментарии, распространяйте друзьям, пишите. Все, всем спасибо. спасибо. Пока. Все, пока.